И всем привет, привет друзья. друзья! Меня зовут Сергей, и вы попали на канал СиГеймс. Сегодня мы будем снимать Майнкрафт Лаки Блоки с моим другом Мир Ферри. эту идею, кстати, придумал я. Ну, мы вот попробовали, и я снимал первое видео. Можете, конечно, посмотреть. Серега оставит в описании. Моё да. первое видео. Да. И, кстати, ребят, вот, вот перед съемкой вот эта вот дыра... Я образовал крипер, который прошел к нам сзади. <свят> <свят> <свят> <Стой! свят> давай сначала. <свят> Мы нажимали F5. Ладно, ну, и давай, и начнем, и давай, начнем. Давай начнем. Три раз. Ну, бит лаки блоков. Ну ты знаешь, что это? Раз, два, три. Афак, я туда не попал. Так, овечки, печеньки. Я как раз голден. О, о, чешуя. Может, геймролл <свят> включу? Давай. У меня просто сейчас ветер много, я могу тебе лавы облить. Фак, ты а меня... нельзя же. А-а-а, тешу я. Все, все. все, я их убил, они горят. В принципе, и так сойдет. Побей голема. Смотри. بال... Голема. О, о, смотри, Ой. гиганты. <сих cinco> эм, <сих> У меня клевер какой-то. <сих> Что они делают? Гиганты. Он мне пинает. Чувак, mm. я пошел дальше. <свас> а, а, а, снегов... Супер гипер снеговик. А -а -а -а! <свас> <свас> Знаешь, у меня жопа. Или хоть понимаешь? <свас> Надо все лаки-блоки открыть. Да, вы че сдеваетесь? Тут, тут, тут звери с другой. О, тут скелет с големом дерется. А, да, <свас> а, -а, -а, -а Где этот скелет? Где... О, где скелет? Скелет пропал. Да фагалим! Потому что я включил мирную. Потому что это невозможно. Я, извините что я теряю, но это реально трудо. Одни, ну, одни тем, неудачи. О, в они... одеяне ничего такого не попалось пока что. Да? О! С... По, на, по нож. О, так не надо любить. Так. ой я... ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой А надо все блоки-блоки открыть. Я курс? знаю, я. В принципе, они взорвали друг друга. Так, ладно. Так. Снеговик умирает в воде. Вот. Опа-на. А иди. А все... туда надо кинуть что-нибудь. Надо все, лаки вот, вот, вот, вот О, а мне что-то выпало. Лаки из пол Лаки Гец. Удача один. Я этим биться могу. Да. Как ты пролез туда быстро? Куда? да блин! Кильнись! Геймруль, руль стоит! Кельнись, тебе придется заново! Фак! Так, ребята, давайте бежим! У меня тут неудача уже вообще. Естественно, у меня это ускоробласт. Ой, коле, мой коле! Чувак, я в ловушке. Это молодец, запер. И фак, нехорош. я просто забраться не могу. Мне кажется, я в этом раунде победу ловлю опять, как в SkyWars. Я немножко буду читерить, ребят. Извините, что. Э, акиемосты? Нет, по другому, чуть-чуть по другому. О, эндерперлы? Ладно, тут вообще ничего не выпало. Так, вот это вот мне вообще ничего не нужно. Вот ты отстаньте камера. от меня! А, а че шуништа? Яблок съем. Не ты там где вообще? Ясно ты далеко? Ну так нормально. А, просто сейчас шару буду ломать, пожалуйста, ничего, ничего. О, Ой, пауки. Ой, идите нафиг! Ой, я ведьму закрыл. А -а -а. Ой, они замурили. Так, так, так, так, так, так. А -а -а. А, я умираю! А, скелеты еще! а а а Блин! О, о, о, о. У тебя тоже жопа, да? Да, полная. а вот а а А-а-а-а! а ничего не могу поделать. Фак! Фак! Я прохожу паркурчик. А-а-а! Фак! Я горю. Люди, я горю. Трудный паркур. Оструйный Спорт Я думал ты это. Ч я? Что? Я упак. Уже... Нет, э, куда ты напахнул? Нет, я я тупо гнулся к тебе, чтобы. О вода. Блин. Еди Короче, снова пса. надо проходить будет. Еди, Бегу, как могу. О. Заново потом снимать с ней? Неужели никак? Да, вот, я, я... Я... я сейчас буду, я скорую сейчас Я тоже ускорял, как ты видел. Я себе победу уловлю, походу. Так, ой, голем. Так, коровка. Ой, голем. А? А? А? Так, это ловушка. Так. Люди, я победил и теперь мы будем смотреть, что открывает Серега. Да, ведь. Mm -hmm. Теперь мы посмотрим. Я победил, но он в следующей серии, мне кажется, тоже победит. Но. Надеюсь, да. Но... Знаешь, мне меня вообще здесь попадается. А -а -а. Потом мы будем открывать даже сегодня другие лаки-блоки. Давай желтые будем. Открывать. Сегодня, ребят, два видео у меня на канале будет. Э -э с лаки-блоками. Да. Ну, может, у меня не сегодня. Давай. Ладно, и мы посмотрим сейчас, и я ускорю, чтобы ну, вы увидели потом, что он открывает. так говори, говори, говори, говори, я говори, говори, но я победил, но это еще не радость, будет еще вторая серия. Если Треть вам спасибо. понравилось это видео, можете подписаться на канал и поставить лайк. Ну а с вами был games и Фэрри Ворлд. До скорых встреч. Пока-пока. И не забывайте поделиться с этим видео с друзьями. До скорого.